На, на, на, на, на, Да, видится пейзаж не древний, и сегодня, и вчера, дым струится над деревней. И небо хмурое с утра. Так мельница вертится, Мельник ждет обоз зерном. Может все же возвратиться, Может все же возвратиться Жизнь пучая в село. Может и парень ждет девочонку, На свидание у плетня С рыжеватой милой челкой. На восходе белого дня, а глаза так как сияют, Щеки щиплит ей мороз, и волчок сопровождает, И волчок сопровождает, кличку эту носит пес. Но почему же на восходе, как же было все тогда, эх, И кружится в хороводе? если грустных череда, да и ты мельник вспоминает, то ли было, то ли нет. Почему же так бывает? Почему же так бывает? Помутился белый свет, покосились домишки, доживает свою жизнь. Эх, эх, девчонки и мальчишки Были молоды, кажись, а внучатам нет и дела Ну починить бы деду дом Но в города умчались смело, в города умчались смело Но спохватятся потом, дремлет мельник Вспоминает, да то ли было, то ли нет Почему же так бывает? Помутился белый свет, ну так же мельница вертится. Мельник ждет обоз зерном. А может, ребята, все же возвратиться? Может, ребят, все же возвратиться? Жизнь кипучая в село. на на на.